будет наверное чуть попозже я очень рад встретиться с вами э, на просторах э, на просторах большого интернета вот я был без него два месяца ну, не то чтобы очень скучал но много чего э, сделать на мобильном нельзя было например радио видео код опять же выпускать было сложно да и э, искать работу и много чего писать например большие какие-нибудь статьи на политические темы шучу вот а вообще на любые темы высказываться было очень сложно на мобильном несмотря на то что там есть подсказки и экран там маленький на мобильном вот поэтому здесь мне конечно несравненно лучше и что у нас я увидел мой родной Интернет, да, мои родные вкладки, живой журнал и все остальное. Да, ну здесь вот у нас запись тоже на... Э, записи э, разные. Можно сказать, что это политическая, не политическая тема, Ну, может кто-то это уже видел. Да, музыкант поет песню Виктора Цоя, уличные музыканты, такая тема. Ну, это живой журнал, как вы видите, да. Тут у нас реклама, поэтому на мобильном, кстати, совсем его смотреть, ну, как бы не, не очень удобно на мобильном смотреть. И писать в него тоже и смотреть а, с мобильного, как вы понимаете. Но это не от нас зависит, что рекламы занавесили мой... Ну, не мой в смысле, но, в общем-то, в каком-то смысле и мой журнал. Я могу, конечно, тут закрывать. И долго-долго, э, может, быть, может быть, этим и заняться мне вообще. Ближайшие, наверное, полгода, я не знаю. То есть, закрывают рекламу. Вот, поставим. Но это мы уже вы уже слышали песню. Это я чуть попозже. Тоже в нашем радио-видео-код будут снова выходить эфиры. С Ютубом мы разберемся, потому что Ютуба, ну как сказать, мы разберемся. Мы, впрочем-то, ничего такого плохого не делаем. Всю музыку, которую мы слушаем, да, все музыканты и не против. Может быть, монетизируют наши видео, так как мы без разрешения, да, ну а музыканты, которых мы уже спросить, не можем. Я думаю, что фирмы, которые закупили все это, ну, тоже как-то это все решится, потому что ничего такого плохого мы не делаем. Наш радиовидеокод, оно помогает инвалидам. Там идет поиск у нас резюме и вакансии, потому что работа у нас, в общем-то, это основное. Чем я занимаюсь, это поиск работы, конечно. Эти два месяца я, кстати, и не очень-то и работал, так немножко подрабатывал. Вот, и а, с мобильного, опять же, по газетам неудобно искать работу. А в интернете ее искать полегче. Например, вот я искал вот такую работу примерно. Но здесь, на этом сайте, не скажу я, что очень было хорошо. Что у нас еще? Ну, в принципе, нет, сайт неплохой. А, ну, здесь моя курьерская служба. Это я тоже... Да и вообще многие вещи, допустим, мне надо... Найти где-то книжный шкаф или полки, надо продать кожаную куртку срочно, да, допустим. И удобно делать с компьютера, конечно, заходить и на авито опять же, потому что на компьютере, вернее на мобильном я попытался зайти. Мне там прислали код подтверждения. Не, не очень скоро. Это я не про ВКонтакт говорю, сайт. ВКонтакт там вообще отдельная тема. А про Авито. Такой код, что очень сложно мне его было запомнить. И тем более там уже истек, по-моему, срок даже ожидания. В общем, на Авито я так... То есть я там создал объявление, опять же, о курьерской работе. Но так и не попал я на это Авито, и объявление не опубликовал. Поэтому, конечно, мне нужен был а, срочно... И а, вот еще почему подтолкнуло меня это... То, что мне просто было реально не связаться по мобильному телефону. То есть, у меня Теле два оператор, да, и другой оператор. С телефоном происходит что-то странное. Просто а, мне люди звонят и не дозваниваются... А звонить человек говорит что я сбрасываю а я даже не слышал звонка то есть какие-то странные вещи происходят поэтому э, в каких-то случаях конечно надежнее надежнее в интернете связываться и тем более что ну конечно это у нас эра другая настала вот ну музыку музыку я даже не знаю какую мы с вами будем вот доставку в Ленобласть стрела как вы видите да здесь э, войти сюда довольно-таки э, просто и поставим э, музыку а может мы даже вконтакт да сейчас э, сейчас у меня в доставке в Ленобласть весенняя акция весенняя акция это любая область э, любой район отдаленный неважно Ну, в течение конечно Желательно одного дня с утра до вечера, да, туда и обратно. 500 рублей у меня доставка. И это имеется в виду область, которая близка к железной дороге. То есть любые населенные пункты, города, которые недалеко. То есть железная дорога, да, и там как-то, каким-то образом в самом городе. Там, допустим, Сосновый Бор, или Гачино, или Выборг, Сестрорецк или даже может быть, ну, Тихвин посложнее, потому что Тихвин там железной дорогой как бы волховстрой, вот, то есть вот такие, вот это все у меня 500 рублей, то есть где не надо ехать еще, то есть от железной дороги, да, еще на автобусе, еще, еще, вот, потому что автобус у меня не входит в это, то есть автобус, ну в принципе возможно, только тогда это оплачивается дополнительно. А так доставка документов, небольших бандеролей, как всегда. И по Питеру сейчас мне приходится, потому что я в связи с болезнью, да, и сейчас тоже лечусь, поэтому мне, если будут заказы по городу, можно даже постоянная работа в какой-нибудь фирме со свободным графиком, 2-4 доставки в день, вот так вот, не торопясь, там с, с окладом или... С небольшим, да, или с ежедневной, с еженедельной оплатой. То есть, все все вот это я сейчас, да. И сотрудничаю также со всеми службами курьерскими. Какие только есть, да, в доставке в Ленобласть. Вот, потому что на полный день я на курьерскую устраиваться сейчас не могу. Вот, и послушаем, да, группа, группа кино. Виктор Цой. Послушаем песню «Троллейбус». Да, послушаем ли мы песню «Троллейбус»? Интересно. Да, но мы же не зашли в контакт. Как мы будем слушать песню Тролибус, интересно. Да, действительно. Нужно нам зайти на сайт. Ну и, в принципе, мы будем заниматься тем же самым. Тем же самым потихонечку наш рекламный шалаш. Но это у меня появилась новая, новая идея, но мы ее реализуем ближе к следующему уже году вот а так а, у нас пока здесь работы особо нет пока что пока что пока у нас есть а, это вконтакте группа инвалиды ищет работу я где у нас тут все я уже забыл где у нас тут а, где у нас тут что Группа инвалиды ищут работу вот в этой группе ВКонтакте. Там я сегодня дал объявление, что я ищу работника. Мне нужно продвигать группу проект «Мой стартап. Обмен разумов». да Там урок, урок. Идея в том, что урок за урок. да Это проект такой тоже, направленный на то, чтобы дать работу инвалидам, если группа потом будет э, работать, да, модератора, модератором кого-нибудь взять. Там есть, как, как это называется, взнос арк-взноса, да, э, номинально там 10 рублей, но это можно сказать, что пожертвование, э, и мне тут э, чудесным образом на, Сбер, э, на э, карту Сбера пришли э, 2000 рублей, которые то есть, там все отчеты есть, которые я, собственно, и употребил на, на то, что я там а, написал. Вот. И а, также еще какой-то мне пришел тоже тоже непонятный платеж. и Я не знаю. По-моему, это все-таки с пенсионного фонда мне прислали. С пенсии какой-то доплата. Но, может быть, это были тоже пожертвования. И, в общем-то... Я думаю, что я их употребил правильно. Я, в общем-то, сделал себе интернет. Большой, э, большой, хороший интернет. Вот так. Так что на этом сайте тоже у нас э, это все планируется потом, конечно, не на Виксе, при, преобразовать в портал. Но это еще более-менее от сколько здесь человек было не так много. Ну, ну и ладно. Вот. Что еще? Музыку. А где мы можем послушать вообще музыку? Сейчас мы посмотрим. Вот, мы можем послушать песню Владимира Высоцкого. А какую же я хотел послушать сегодня песню? Да, но заказов у нас нет. Это какой-то неожиданный выпуск. Радио-видеокод. Вот мы послушаем вот эту песню. И, так как радио-видео, посмотрим и видео тоже. Есть польза чего про Женщину? А вы, как как вы хотите, чтобы я спел шуточную песню про Женщину? Да. Или серьезную? Шуточную. <клышленную> ну, хорошо. <клышленную> вот я тогда спою песню, которую недавно записал для пластинки, и которая вышла недавно у нас. Зайца, она была в Париже. Наверное, я погиб, клаца закрою. Наверное, я погиб, пробею, а потом, куда мне дальше? Она была в Париже. И я вчера узнал, Не только в нем одно. Какие песни пел, я ей проси вертаю. Я думал, вот чуть-чуть и будем мы на три, но я напрасно пел. Светы, я знал, еще, я думала да ближе про юг и про того, кто раньше с ней был. Ну что ей до меня, она была в Париже, ей сам Марсель Марсов чего-то говорил, я бросил свой того, хоть в общем был. есть не буду больше петь но что я до меня она уже в Иране я более умню за ней конечно не успеть ведь она сегодня и здесь а завтра будет возле да я попал в просад да я попал в Да, вот такая песня. Ну, это, как вы видите, у нас радиовидеокод. В основном э, мы можем его, в принципе, на ютубе и не выкладывать. Потому что э, тогда нас точно обвинят в каких-нибудь нарушениях. Потому что мы используем на ютубе запись, опять же, с ютуба же, получается, как бы. Если наш радиовидеокод выйдет... Ну, в принципе, я думаю, что... Ничего страшного, я да, на французском тоже ä, напишу письмо. Да, может быть, и и, и Марине Влади напишу. Если Ютуба будет нас ä, обвинять в том, что мы используем песня, да, съемки. То есть понятно, что эта запись, она кому-то принадлежит, но творчество. Творчество поэта, до да, народного Вообще-то принадлежит народу, я так думаю Всем нам, и не только народу, а вообще всему миру, я так думаю Вот Поэтому пускай, что хотят, делают Если будут блокировать, буду писать Буду писать в Париж Или, в общем, найду, куда куда написать ну, мы можем, можем э, и не на Ютубе, так и на нашем сайте размещать. И ВКонтакт можем загрузить. Все, что хочешь, можем сделать. Теперь у нас есть интернет. И можем фотографии, кстати, выкладывать, что даже очень хорошо. И фотографии, и также э, также клипы. То есть массу всего можно сделать. А то здесь было такое, что интернет, в принципе, и не нужен. Да, э, была такая статья в газете, всеми нами любимой что можно без него обойтись Ну, обойтись конечно можно но мобильный интернет это совершенно сейчас конечно молодежь привыкла но мне кажется что это что это что-то такое видите как бы и писать дети разучились э, уже э, некоторые пишут не очень хорошо да и читают как то как то так тоже. Вот. ну что по делу всю жизнь идет вперед новые технологии это все понятно но все таки все-таки книги да и я также буду проекта делать э, э, школу русского языка где э, буду опять писать алфавит долго и упорно и не только в, э, на экране но и в тетрадке тоже потому что я считаю что писать в тетрадке и читать книги Читать книги, да, это очень хорошо, я считаю. Ну, с компьютера где-то, да, в каких-то случаях можно, конечно, и с компьютера и почитать, и как-то, и напечатать, да, сейчас очень много, много чего печатается, допустим, если э, пишется, да, что-то, не пишется от руки, а пишется, печатается на клавиатуре, чтобы сразу это все было в печатном виде, потому что все равно потом придется это делать, вот, а я привык больше писать в тетрадке, и поэтому все, что буду писать, да, и даже, и даже, может быть, и книги, но а, про заик, к сожалению, за меня никакой. Так что да. Ну, может, и Диджей никакой, но, но это не важно. Главное, что чтобы это кому-нибудь помогло. Все, что делается тут, тут тут мной в компьютере, да, чтобы это кому-нибудь помогло. Ну, что, что можно еще интересного сказать э, про компьютер, про большой интернет? Э, да, то, что здесь... Э, здесь... Вот, кстати, в живой журнал можем радио-видеокод выкладывать. Кстати, аптичка, да, спокойно. Э, Взлетная полоса и ссылку давать, э, кто будет смотреть выпуски. А кто сейчас читает живой журнал, да, ВКонтакт? Ну, значит, будем выкладывать ВКонтакт. Ничего страшного. Да, ну, на этом я заканчиваю. Почему? Потому что ролики тоже, они ограничены по времени ВКонтакте. И грузится тоже не очень быстро. Вот. Всем удачи, всем спасибо. С вами был Диджей Носорог, радио Видеокод. До новых встреч.